Здравствуйте, друзья, подруги. Сегодня небольшой такой прогноз на тему будут ли перемены, какие перемены, чего ждать, чего не ждать. Рада приветствовать, как всегда, на моем канале. Итак, перед вами два поля. Цифра один, цифра два. Пожалуйста, спонтанно, не напрягаясь, сегодня выбираем цифру. Выбирайте. хорошо начинаем прогнозируем сегодня на камнях естественно кстати другой номер вы можете загадать на близкого вам человека и помогать добывать информацию вытягивать вытягивать из тайных захромов. информация это очень ценная штука такая будут нам сегодня помогать горбатые, мои любимые горбатые карты. Итак, начнем. Информация для тех, кто выбрал цифру номер один, что мы видим? Вообще, смотрите, как интересно: на цифру один больше камней легло, чем на цифру 2. Значит, вы. <связывая> ну, во всяком случае, ну, последнюю неделю попали, скажем так, и сейчас еще еще находитесь в водовороте каких-то событий вас втянуло. И скажем так: вот что я вижу, что втянуло. Ну, во-первых, на самом дне лежит камень Луны, я его называю. Видите, он на Луну похож. Такой на Луну. Вот он такой. Он, конечно, похож на черепашку, но камень доброй Луны это и материнство, и что-то связано с родной по маминой бабушкиной линии. То есть, в общем, конечно, этот камень отвечает и за родню, и за дом. То есть на первом месте, возможно, дом. Что мне карты подсказывают, скажем так? Было, есть, будет. Ну вот как классический расклад. Ложат только просто тут карты не совсем классические. Было. Был какой-то разлад в личной жизни. И разлад долгого характера чьи-то обиды, чьи-то упреки. Возможно, вы человек, у которого или у которой за плечами есть разрыв с любимым человеком, и это вам не дает покоя. Вы, к сожалению, так как в картах это прозвонилось, вы это несете с собой. Что, дорогая моя, особенно женщинам очень плохо. Не берите с собой вперед в путь, в дорогу какие-то обиды. Потому что обиды нас к чему склоняют? А к тому, что мы начинаем других мужчин, с которыми мы еще не познакомились, мы начинаем их под одну гребенку, всех вот фихивать в голове вот в то клише, в ту ситуацию, и все у нас сво, и тд, и тп. То есть давайте обиды, то есть, дорогие мои, будь кто первый номер вы выбрал, неважно, мужчина или женщина, дорогие мои, единички выкидываем обиду на любимого, бывшего, любимого или любимого человека. Что я еще смотрю? Вообще прогноз называется перемены. В чем перемены? В принципе, я хочу сказать, что последний месяц у вас назад, ну вот вы сейчас находитесь в этом состоянии, у вас перемены произошли. Почему? вы на я Объясню, на какую-то ситуацию вы посмотрели с правильного ракурса, вы зациклились на ней, благодаря этой черепахе, благодаря Сатурну что-то застряло, заело. Вы зациклились, вы правильно оценили свою ситуацию, себя в каких-то вот историях и решили, возможно, куда-то съездить или переехать, или что. Может быть, не получалось, но вот такой момент. То есть, если вы решили на будущее какое-то, даже если не сейчас, а на будущее, вы решили, приняли решение, куда-то съездить, то вас туда, скажем так, сподвигает даже ангел-хранитель, говорит, тебе надо туда съездить. Единственное, возможно, вы сейчас не могли, смогли поехать или не можете поехать по причине отсутствия хороших денег и по причине, возможно, как вам кажется, а может быть и на самом деле есть, но ну, не очень что-то вам в своем здоровье нравится. Или, как сейчас, еще нас все еще пугают Пердемоноклем, опасность заразиться вот этим пердемоноклем, то есть как вариант. То есть вот что-то немножко больное. Больное тут есть в настоящих картах, в настоящем ряду. Поэтому, может быть, на, на это надо обратить внимание. И вообще хочу сказать, что впереди ближайший месяц вас ждет какое-то заколдованное такое, ну, таинственное, внезапное. Ситуация. Возможно, даже эта ситуация связана с тем, что вам предложат новый вид работы или вы откроете в себе какое-то творчество, даже на фоне помощи другому человеку или вступления в какие-то группы людей, где вы удивитесь, что у вас вот и это есть, и этот талант есть, и это вы тоже можете. Вот такой момент. Вот не зря тут карта народа лежит, да. Может быть, вы такая персона, что... Вы на сегодняшний день, вот на сейчас, вы не очень, может быть, настроенный на, на народ, на что-то такое. Но я уж не могу тут утверждать, связано ли это с политикой или нет. Будем надеяться, что я про другое говорю. <кười> <кười> <кười> То есть осторожно не влезть в какую-то секту, не попасть там, где пудрят мозги, там, где слишком много обещают, туда не идем, потому что этот камень очень интересный, он подтверждает этот камень. Он такой говорит о зашифрованности ситуации впереди, что даже получишь больше, чем думаешь. Главное, держи ухо востро и смотри на тех людей, кто много воды льет, тому не верь. Вот такая тут, дорогие мои, подсказка. И чисто отдельно от меня, от Кассандры, что у нас идет. Кстати, тема любви будет что-то меняться в теме любви. Если кто не познакомился с нуля то в ближайшие две недели с момента, как вот вы сейчас открыли это видео, могут быть перемены, то есть может появиться новый человек. Он или она немножко такое фантазийного характера, интересное, что этот человек рассказывает, это вот вам такая будет подсказка. И от меня подсказка. Хочу сказать, что в своей жизни вы на середине, на середине пути или на середине прихода к какой-то цели это говорит о том что с цели своей не съезжайте не уходите даже если вам сейчас на ходу по, ходу по ходу этой жизни сейчас этой инкарнации вы будете менять человека около себя допустим да, сердечко такое то все равно свою цель может быть, пока не рассказывайте. о но и не сворачивайте со своей цели, потому что вы уже на полпути, вы большие какие-то энергии, может быть, страдания принесли в этой истории. Вот такой тут момент. Подписывайтесь на мой канал. Информация по цифре 2. Ну, дорогие мои, цифры 2, что я тут вижу? Тут, возможно, какая-то прослеживается, может быть, или надежда, что за граница нам поможет, или связь с иностранцем, или что-то такое, изучение какой-то истории и географии вот что-то тут есть. Вообще, что из интересного? Такая довольно в чем-то победоносная, в чем-то дорожка вышла в этом прогнозе, но вот эта карта настораживает. Возможно, после, последний месяц у вас произошли ситуации, когда вы что-то потеряли или кто-то поругался с, вам, с вами ушел, кто-то обвинил вас в том, чего вы точно не совершали, потому что идет такая немножко карта с глаза. Это говорит о том, дорогая моя или дорогой мой, что вы где-то как будто похвастались, что-то показали то, что. Не надо было показать свои навороты, свои какие-то покупки, какие-то находки. То есть не надо. Еще хочу сказать, что вы в последнее время живете какими-то сомнениями, неуверенностями. Пора вам становиться, вот прям вот такой период становления, ближайшие 10 дней, как вы открыли это видео, пора вам становиться более, но ну, более активной, активным. Не боя... Тут главное не бояться препятствий, потому что то, что вы боитесь, оно, возможно, у вас и происходит. А вы научитесь контролировать свои мысли и не бояться то, что хочу, потому что то, что вы хотите, оно дает вам большие перемены. Камень перемен, перестройки лег больше на вашу... Он немножечко на первый пункт лег, ну и пункт номер два, номер ваш два, больше сюда. То есть, дорогие мои, вы сейчас вот через 10 дней просто вступаете. И даже если вы не хотите, вас вступают, вас вас туда закидывают какие-то новые перемены. То, о чем вы даже и не думали, необычные ситуации, связанные с Нептуном. Нептун это и мечты, и, конечно, осторожно тут с алкоголем немножко, эм... В смысле, что по пьянке вам кто-то что-то может наобещать, да? И сами ничего не обещайте. Но, может быть, это еще связано с водой, с рекой, с океаном. Какая-то поездка, заплыв какой-то у вас может намечаться, когда сели и поплыли на пароходе по какой-то шикарной реке. И, может быть, даже в этот момент... Это поездка. Смотрите, и тут поездка по факту. Ничего, что тут кораблик, а тут дорога и железная дорога. Но это вас ждет нужная для вас дорога. Возможно, в дороге вы познакомитесь с человеком, который вам немножко, вот не зря тут Нептун, который вам немножко пообещает больше, чем может. Но во всяком случае на эту тему очень надо вам обратить внимание. Сейчас еще раз повторю, не, не пугайтесь, не бойтесь быть другой-другим. Прямо даже может быть надо поменять свой вот, не знаю, купить новую какую-то часть гардероба. Вот другого нестандартного для вас цвета, чтобы вы себя ощущали другим-другой. И вот с другой, с другой характеристикой прям выходили на улицу. Что еще тут из интересного? Хочу сказать, что сейчас, благодаря вот этому камушку, который называется лилит, у вас сейчас, в ближайшей неделе, с момента, как вы открыли это видео, у вас какой-то немножко опасный период. В чем? Все, что связано с детьми. Кто не хочет забеременеть, может забеременеть. Тот, кто хочет забеременеть, не получится забеременеть. И какая-то опасность связана с воздухом. Осторожно на лестницах, в лифтах. Может быть, даже и в самолетах перенесите, если есть билет на 12 дней вперед. И, дорогие мои, что еще даю вам совет личный? Ну, совет личный какой-то, он такой, тут почта нарисована. Если вы сомневаетесь что-то отсылать, не отсылать 5 дней с момента просмотра вами видео, не отсылайте пока. Но вообще подсказка такая на ближайшие 20 дней. Никому ничего про себя не рассказывай, не показывай. Вот, кстати, мой совет вот, созер... соединяется и подтверждает. Потому что, дорогие мои, на вас есть немножко эффект сглаза, который вы сами заслужили. Надо быть более сдержанным, сдержанной и более такой, ну, как сказать, беречь свои интересы. Вот что я хочу сказать. Итак дорогие мои, буду благодарна за лайки, подписывайтесь на мой канал и до встречи.